Приветствую тебя, мои зрители! Сегодня такая тема. А будет ли что-то серьезное у нас? Сегодня мы посмотрим вот это знакомство новое, либо которое уже было, но вы его не воспринимали, как что-то такое интересное, да, для себя в жизни? Принесет ли оно себя? серьезную в вашу жизнь насколько вообще вам это нужно кстати здесь могут проигрываться не только отношения любовные вы можете загадать даже какие-то партнерские отношения то есть людей которые которые в вашей жизни недавно до да, которые хотели бы с вами взаимодействия может быть, даже по работе, в каких-то других делах. И вы бы хотели узнать, да, насколько вообще серьезно с ними стоит общаться. То есть мы раскроем и такие темы. Я хочу сделать два варианта, чтобы у вас был выбор. Эти варианты будут на картах Кипер. Они такие очень, скажем так, серьезно да, раскрывают эту тему. Мы посмотрим, есть ли обман в отношениях, есть ли, есть ли вражда, есть ли агрессия, есть ли какие-то скрытые эмоции, которые человек не показывает, какие-то недосказанности. И что будет в будущем? Здесь будут показаны две позиции, да? два варианта и две позиции. Позиция на сейчас и позиция будущего. Ну что ж, расслабляемся, входим в свою внутреннее состояние угу. молодцы, сегодня вы расслабились хорошо ну, и на... я начинаю выкладывать две карты позиция номер 1 и позиция номер два. пожалуйста, загадывайте номер один, номер 2 это такой будет экспресс да? небольшой расклад для тех, кто вот здесь и сейчас хочет понять, серьезно ли на будущее ваши взаимоотношения. Ну что ж, для тех, кто пока не может выбрать интуитивно, можно поставить на паузу, а мы же начинаем. Итак, вариант номер один. Я могу сказать, что здесь у нас карта перемен выпала. Что это может означать? Здесь, а, так как это общий расклад, я могу сказать, что эти отношения в данный момент происходят а, большие изменения. А, то есть вы меняете отношения, и человек, который по ту сторону находится, да, а он тоже хотел бы их поменять. Так, Сейчас мы раскроем более детально. Да, вы работаете над этими отношениями. Вы хотели бы их поменять, чтобы, так как здесь у меня общий расклад, здесь больше энергии любовной проигрывается. Здесь загадали молодые люди именно свою девушку женщину любимую, уже на данный момент любимую. да, Видите, карта Lovers, она выпадает рядом с картой Occupation. Вы работаете над тем, чтобы ваши отношения поменять, изменить сторону раскрытия любовного потенциала. То есть явно здесь отношения находились на стадии пролонгации, то есть они были поставлены на паузу, вы находитесь в разлуке, и вы работаете над тем, чтобы вы наконец-то соединились и ну, стали жить вместе. Да? У кого-то может быть новый виток в отношениях. Если это отношения в браке, то вы бы хотели изменить, немножко стать теплее друг к другу. И такие пары здесь есть, что не может не радовать. Вы хотите написать, пожалуйста, ваш человечек ждет от вас вестей. Видите, карта месседж. Пожалуйста, общайтесь побольше. Карты говорят, что мало общения у вас. И да, мало общения, карта вора. Видите? Карта вора выходит, у вас мало общения. Видите, как интересно. Я сначала говорю, а потом вытаскиваю карты. Ну, потому что я... Обладаю видением того, что будет Что еще у вас В отношениях Да, sudden delve, Внезапный прорыв у вас будет этот прорыв, и он у вас будет очень скоро. Это замечательный вариант для тех, кто его загадал. И смотрите, вы серьезный человек, вы опытный человек в любовных отношениях. Вы давным-давно задумываетесь об этих изменениях, вам что-то ранее мешало в эти изменения привнести в отношения, а вы очень сожалеете, что упустили много времени. И, возможно, вы не общались долго, судя по картам вор и месседж. Да? Вы вообще прекратили отношения, но у вас будет прорыв. И вы получите от этого большое удовлетворение. Вплоть до того, что у вас жизнь будет... Произ... Смотрите, у вас новый виток жизни начнется. Карта ребенок, child. Вы настолько, как вам сказать, воспрянете духом, потому что по ту сторону любимая женщина, она заждалась уже вашей реакции, вашей, возможно, активной какой-то проявления в этих отношениях, и она будет безумно рада, что они такие сдвинулись. С точки совершили прорыв, и у вас будет а, ну, happy end. В общем, не end, да, не конец, а happy продолжение. В общем, удачи вас ждет. Еще это, кстати, открытие денежного канала. Те, кто а, загадывал здесь на рабочие партнерские отношения, на, а, допустим, даже вложение каких-то активов в какое-то новое дело, да, так как Child и деньги, вы ожидаете новых денег, да, поступления новых, новых активов в вашу жизнь, вы не зря их ожидаете, они будут, будут у кого у вас, видно, да, то есть здесь, здесь открытие, перемены, в какую сторону, в сторону плюс у вас будет прирост, чего бы вы ни загадали, по первому варианту у вас будет новый прирост. Если вы, если вы загадали здесь новую работу, то да, она вам по судьбе на принесет вам неплохой заработок. Да, и это будет совершенно новое дело в вашей жизни. Да. Давайте смотреть теперь второй вариант. Здесь карта вумен, женщина выпала. Тоже, я думаю, здесь загадывает на любимую девушку, женщину. А возможно, кто-то загадывает на свою родственницу. И такое может быть, и семейные какие-то проигрываются в этой карте вибрации. А, давайте посмотрим, серьезно ли да, у вас. серьезно? Да, карта подарок. Неожиданно хорошее что-то ждите да, в этих отношениях. Для вас эти отношения как подарок. И смотрите: карта message и gift. Для женщины мужчина готовит подарок. Да, подарок готовит. Видно, да, эти карты? Прекрасный расклад. Я рада, что мужчина какой-то задумался над тем, как порадовать свою девочку. Давайте еще посмотрим. Да, карта вора выходит опять. Чего не хватало? Смотрите. Не хватало вам, у вас был застой долгое время, вам не хватало вот, общения, вам не хватало а, встряски какой-то. А, у женщины, возможно, проблемы материального плана здесь тоже проигрываются. Вы думаете о женщине, хотите ей поддержать ее и морально, и материально даже, и принести в ее жизнь какое-то великолепное да, продвижение, то есть подарить ей ощущение какого-то прорыва в будущем да, по этим картам. Почему? Потому что долгое время женщина находилась в энергиях... Когда у нее были потери Потери в чем? Потери внимания вашего да, По этой карте Потери общения с вами Возможно, здесь разлука Возможно, было недопонимание, наговоры Здесь такое проигрывается Потому что родственные Возможно, какие-то родственники вам не давали Вы пообещали что-то кому-то, да? по этой карте, да, потому что здесь карта как бы родственная, вы что-то пообещали и не могли слово свое ну как бы нарушить, потому что вы чувствовали, что то, что происходит, не дает вам двигаться вперед. Да, так мы смотрим с позиции У вас этот расклад. Вы стремились, но не могли позволить себе двигаться вперед. Что у нас дальше по этой позиции? Давайте смотреть. Да, совершенно верно. Вы сейчас понимаете, насколько важно эта женщина для вас. Основная эта карта выпала, сантификатор женщины. И эта женщина для вас привилегированная леди. Вы хотите ее видеть такой не просто в своих мыслях, в своих планах. Вы хотите сделать это как можно скорее воплотить эту задумку в жизнь, потому что вы прекрасно понимаете ценность для себя этих отношений. Здесь в основном проигрываются отношения. А еще здесь могут проигрываться молодые люди, которые познакомились с женщиной, которая намного выше их по статусу по статусу, и они себя чувствуют неловко за неимением каких-то средств, да, они чувствуют себя неловко в этой ситуации, и хотели бы сейчас узнать подсказочку карт, насколько серьезно можно рассчитывать, да, на ну, будущее в таких отношениях, сейчас я буду смотреть дальше, такие пары здесь процентов 5 тоже будут проигрываться, но эта женщина, она уникальна в вашей судьбе, она для вас ну, незаменима никем. Да? Вот, вот об этом этот расклад. Давайте посмотрим, что еще. Да, доблесть. Доблестно вы вынесли все испытания в своей судьбе до этого момента. Сейчас судьба ваша и вашей женщины, загадана здесь, резко меняется по карте «Суден да, «Внезапное богатство». У вас будет прорыв, как и в первом варианте. Просто здесь ситуация немного другая, но прорыв тоже будет. Видите, bad health, плохое здоровье, доблестно, да, которое вы выдержали в этой карте, Bad wealth. Здесь а, не только здоровье, здесь не только невозможность. Ну, по второе это как восьмерка мечей, да, невозможность каких-то действий с вашей стороны. Здесь также проигрывается неимение интимной близости, а, закупорка каких-то блоков, а, а, б, игнорирование, да, у, уход, уход внезапный разрыв отношений. Все это заканчивается вот доблестно. Облесно пережили этот тяжелейший да, ситуационный момент в своей жизни, и наконец-то, наконец-то, женщина может быть с вами рядом, и вы можете быть с ней. Если вы нашли себя в позиции молодого человека, который пока не обладает ресурсами и познакомились с такой красивой. Э, статусной женщины я могу сказать по карте high honor то есть доблесть вас ждет смотрите видите карта свидания вас ждет такие успешное завершение ваших каких-то э, ситуационных проблем то есть либо вы сможете договориться либо у вас появится новое дело, вы сможете поправить свое финансовое положение. Но в любом случае карта будущего – карта свиданий. Это основная карта в колоде «Кипер». да, Она у нас даже на коробочке изображена. Я могу сказать, что да, здесь есть, здесь есть очень большой процент того, что этот союз, этот союз ваших сердец приведет к тому, что вы будете вместе. Здесь карты не говорят, насколько долго, именно во второй позиции. Да, здесь не выпала карта Lovers и для других карт, но свидание любовного романа Пылкова, да, такого. Здесь полностью проигрывается эта ситуация, что вы будете ощущать себя любимым человеком в этом союзе. Давайте еще одну карту достану. Ваши страхи, в карта «Despair», ваши страхи по карте плохого самочувствия, они заканчиваются. Вы долгое время находили себя как бы в тюрьме ментальной, в чувствах, да, в отношении к этой женщине. Смотрите, карта «Delfy Man» – это «Богатый мужчина». У вас уходит да, ситуация отчаяния, а скорее всего отчаяния финансового И вы не то, что там тут карта богатого мужчины выпала Но вы дело даже не в том, что материально поправите свое состояние да, в будущем А в том, что в этих отношениях с этой леди вы почувствуете себя по статусу Наравне. Вы не будете чувствовать то, что вот вас вы переживали все это время. Может быть, женщина как-то давала понять это да, намеками. Но вы перестанете быть в позиции ниже женщины. Вы будете наравне. То есть привилегированная леди и дельси-мен это пара. Здесь в, в колоде «Киппер». То есть вы можете не переживать, что ну, как бы не испытывать этот гнет материальной какой-то зависимости. Вы просто двигаетесь вперед, да, не, не, не, как бы не находитесь в застойных энергиях жалости там, к себе или какого-то, ну, скажем так, ревностного отношение к тому, что у нее кто-то еще есть, потому что здесь такие энергии тоже я ощущаю. Старайтесь выйти на новые уровни Развития ваших отношений Почему? Потому что эта позиция более сложная получилась Этот вариант Чем первый вариант Здесь очень много ментальных заморочек у мужчины да. И должна сказать Опять-таки Карта итога Карта child Ребенок Что это значит? Новое, новое, чудесное, новое Это всегда карта со знаком плюс Чудесное, новое в ваших ваших взаимоотношениях новое дыхание новое свежее что свидание новое свеже, свежее что видение друг друга если здесь люди раз загадывали на работу партнерские взаимоотношения здесь будут новые начинания новые проекты которые принесут что успех в денежном эквиваленте и в эквиваленте партнерских соглашений. Удовлетворение и успех. Хай Онер. Вы доблестно выдержали большие испытания в вашей судьбе. Вы прошли, смотрите, наоборот, длинную дорогу, чтобы прочувствовать, осознать, что именно нужно было поменять. В своей судьбе, в своем отношении к прошлому, в своем отношении к себе самому, да. Потому что мы сейчас смотрим с позиции мужчины, смотрит на женщину. Женщина же изначально была мудрой. Она видела ваши, может быть, какие-то небольшие косячки, ошибки, но она проявила мудрость, терпение и достаточно долго ожидала, да, пока вы что-то поймете, потому что здесь все об этом говорит. Я могу сказать, здесь расклад получился длинным, но в то же время... Здесь больше, больше, как бы энергетики прорыва, понимаете, больше энергетики того, что вы большего достигнете, потому что слишком длительный период испытывали гнет, гнет по вот карте, да, вот вора. Я говорила об этом. Тут проигрываются другие люди, которые вставляли палки в колеса. Здесь проигрывались Неправильные какие-то шаги Долгое время У кого-то даже несколько лет Потому что пару лет да, Вы были в состоянии Скажем так Самообмана да? То есть возможно Даже кто-то не общался Более длительный срок Но это по карте High Honor Подходит к концу, к завершению Логическому Ваша дорога вот к свету, она уже перед вами. Осталось только, собственно, сделать те шаги, которые вы запланировали, которые приведут вас к карте нового витка ваших взаимоотношениях. Ну что ж, расклады были более чем говорящие. Я думаю, вы получили масса, массу пользы от этих двух вариантов. Что ж, жду от вас Поддержки Жду от вас Откликов, жду от вас Комментариев, лайков Как всегда Позитива Я могу сказать, что большинство из вас очень умные ребята молодые люди мужчины вибрационно всех я вас чувствую я могу сказать с каждым днем вы растете растете над своими проблемами поэтому карты кипер которые очень суровые иногда бывают в раскладах они показали прекрасную картину прекрасную картину вы сами видели и могу сказать, не за горами, не за горами ваши очень большие достижения. Наверное, самые большие достижения в жизни у вас в ближайшем будущем. Всех-всех приветствую, всех-всех жду, всех чувствую. До новых встреч. Пока.